Днём. Я чё в тайной каске? Короче, мы выезжаем вот уже сейчас из Патаи, и я решил, что будет байк вот этот, арендованный. Стоять, пылиться, мокнуть и так далее. Я его отдам лучше владельцу на хранение, и потом заберу. Вроде правильное решение. Наш караван. <noise> Ты у нас водитель в поездке? Ванкока, ты куда? Я? А я у меня есть байк и вся потая. смешно, каске. Смешное, да? Я тоже да. так думаю. Ой, прям настроение такое приподнятое. Ура! Ура! Отпуск! Сколько лет не было отпуска, а? а вот и наша походная вишенка. Меняемся? Ой! Красивая! Выезжаем из Паттайи. бон -вояж. До Бангкока два часа и 3 минуты до нужной нам точки. Колоночка заряжена. Играет YouTube Music. Дети при делах. Таня работает. Но у меня время насладиться дорогой. Давно никуда не ездили на дальние расстояния. Первая техническая остановка. Основная, на самом деле, чтобы снять немного денег в банкомат. Дети там сходили там, по своим делам. Остановка на заправке при переезде с Моторвэя на хайвей, Поскольку мы едем ну, не в аэропорт, само собой. То есть можно ехать не по Монтервей, а до, до, до Бангкока по хайвею. Вот здесь и Бургер Кинг и куча всяких кидали. Через дорогу такая же заправка, там Техас она вообще на самом деле тут очень-очень много. Она такая альтернатива вот той самой остановки, которая у всех была когда-либо там по пути из аэропорта Суворна в Патаю. Ну и все? Окей. Нужно дальше? Конечно, дороги забиты вообще все трассы, череда больших праздников, Санкран, все куда-то едут. Выехали на хайвей, это бангкок чонбури экспресс Вот. Поверху идет. По-моему, самая удобная дорога в Бангкок, но ну, если не надо там в аэропорт никуда ехать, то лучше на нее, конечно, и прям в центр города заезжаешь. И здесь нет больших грузов, нет всяких автобусов, она обычно это а, вон, есть один едет. Ну, ладно, мало их здесь, хорошо. Обычно по ней быстрее можно доехать. Мяш, ладошки вспотели. С этими всеми перекрестками, перекрестками разъездами, трассами. Не ошибиться, не, главное, ни не туда не свернуть. Потом замучишься круги наматывать. Так, тут вроде съезд, да? Мы приехали? Да. Мы приехали. Такое впечатление, что мы тут были. Похоже на... На барахолку, да. На один из торговых центров был барахол. Итак, первая остановка, чтобы поесть. В Бангкоке мы приехали в торговый центр Union Mall, мы очень давно хотели сюда, в лапшичный магазин. Здесь буквально залежи всевозможные лапши. Ты лапшу себе выбрала? Да. да. И не только лапши, вот тут наполнители для лапши, различные топинг так называемый. Схема какая? Сначала выбираешь себе, какую возьмешь лапшу. Я прям даже не знаю. Честно говоря, глаза разбегаются Ну, так вот, как бы надо все подряд, наверное, пробовать Но надо жить в Бангкоке А, вот Немножко яснее становится Вьетнамская Корейская, японская Здесь тайская Здесь еще корейская О, сырный рамен Острый Сырную вот такой что, за ведерко? Знаю, я бы очень хотела, Размер это. Выглядит, выглядит, выглядит очень круто. Подарок из Бангкока можно разыгрывать такой? А, ну можно. <сínt> <сínt> То есть из Таиланда корейскую или японскую лапшу? Это китайская Китайскую. вот, да, вот это вот огромнейшее ведро 300 бат почти стоит. Какое интересное. 50 на 50 можно себе сделать, Острое, не острое. 120 бат. 105, вообще какой-то... Как будто бы это... Вот на доширак похоже, вот вообще на доширак похоже. 90. Ну, простая лапша вот по 40, по 45, по 60. Тут разные цены на корейскую, вот на вот эту. Тоже 45 батов, 65 батов. В ведерках чуть подороже, само собой не продается. Не продается. Выставка. Ну, коллекция тут, конечно, мировая. Слушай, я, откровенно говоря, не понимаю, как выбирать. Ну, типа, в чем разница? Просто так на угад схватить какую-нибудь, да. да? Ходишь каждый раз и пробуешь новую. Вот я об этом же сказал, но мы тут один раз. Ну, так-то видно, что вот это вот риксовая лапша, да? Такая прозрачная. Вот это, наоборот, не прозрачная. Как бы простая. О, черная лапша. Или это просто потому, что черный соус там? Наверное, черный соус. Вот лапша, лапша потолще, ой, она тут мягкая внутри, а, вон она уже это, как будто готовая Пол, или полуготовая, в общем не дегидрированная, как же это сложно выбрать вообще, а? я О -о -о. думаю, что это настоящий краб, ну это крабовые палочки. Я думаю, это крабовые палочки. в виде клешней я думаю так сделано, здесь уже топинг. Ну то есть добавочки различные, которые можно вкусные добавить э, в вашу лапшу. Курушка, микс овощей, сыр, какие-то сосиски, крабовые палочки, всякая зеленушка, кимчи. Тут не понял, токпаки вот это я знаю токпаки. А здесь прям мясо. Бекон. Бекон. Бекон. Да какие-то миди что я говорю что это мой любимый теперь магазин ну, ай, ну и вот это вот наверное что-то рыбное в виде всяких мишек это я себе взяла лобстер какой-то лобстер кирилл себе чикен взял кирилл с ну, курицей взял ага Злата взяла себе сырную так. Я взяла простую, потому что взяла много добавок. Много добавок, а, понятно. Сыр, колбаска, ой, вот это вот, конечно, очень интересно. Это токпаки, рисовые такие какие-то тоже палочки. Это тоже я взяла. Это рыбные. Я дум... Да, я думаю рыбные. И просто а это креветки я взяла это себе А три а, кр... а, точно три креветки замороженных. Что же мне взять? -то? А вон еще можно морскую капусту докинуть и яйцо разбить. Тут отдельная стойка, написано только в Good Noodle. Вообще ничего не понятно, но они две разные, поэтому через переводчик. Фото. Detect language. Я горячая девушка, написано. Еще раз сканируем. Космический. Так, только что была горячая девушка. Почему космический? Так, а здесь? Зихай горшок, самонагревающийся самогрев... горшок с острой жирной говядиной. Понятно. Таня, это самонагревающийся. Ну, такую мы уже знаем. Теперь ясно, почему такая дорогая. Не надо. Так, а здесь... Экисоба. О. Половина. Чалдеш. Так. Давай, давай. Типа острая, не острая, да. Попробуем. Мы же все пробуем. Ура, еда! О, ты помнишь такую в Сингапуре брали? Она да, как это, как, как, это, как крем -сода. дюшес или как крем-сода, да. Как крем-сода. Здесь какой-то есть еще, видишь, милкти и синий мелкий Чупа-чупс. Со вкусом чупа-чупса, девочки. А еще напиток с названием тигриный сахар. Откуда вот тигра сахар Где взял? Синий это мелкий, но тут меньше сахара. Ну, бери. Давайте поедим. Насколько вышло все? На 700 бат. В пятером. Лапша и кока-кола на 700 бат. Что отрезаем? Лапшу. Лапшу. Открывай. А? Открывай лапшу. Сухую ешь. Так может тебе не надо запаривать? Так поешь. This one? It's okay. В общем, тут есть сотрудница, она подсказала, что злате соус нужно потом. Сыр потом добавлять, после постовка он оно приготовится. А у Яны можно сразу все высыпать. Куда ставить? М1. М1. М1. А, она здесь варится, смотри, она кипит там. Yeah. То есть это печка, это печка такая. А -а -а. Понятно, нужно мешать, а, чтобы а лапша не добав приклеилась. Все свои Прям варится. Это время тебе, видишь, готов. Yeah. Воды ровно столько, чтобы она выкипела. Yeah. И немножко yeah. пригорела, не, нормально, не сильно. Нет, там просто лапши. Может, дуть и есть? Так, а у Яны второй аппарат. Нужно сканировать эту штуку. Окей. Старт кукин. А, и можно сразу добавить эти штуки. Okay. Лапша настоящая, варится, он, оказывается. Они просто кипятком заливаются. <laughs> Мы там вечно запаривали. Развлечение такое, ну, да? как то да. Пятерым пока свари все. Так-то я и дома могу... готовить. <смех> Все, да? Выключилось. Вон он да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, А, а, твоя вот заливается. И это тоже заливается, понятно? Просто разогревает, потому что иначе холодное. Я понял. А, она разогревает просто эти сами ингредиенты. А у меня вот такая. <связь> да, короче, проще было сходить в какой-нибудь ресторан. <связь> <связь> ну, поигрались, ладно. Мою нужно залить было просто водой и вот эти штуки добавлять потом, поскольку там два разных вкуса, они отдельно добавляются. Позакидывали ингредиенты. Ингредиенты вот эти вот, которые там замороженные всякие продукты, их надо отдельно водой заливать вот в этих тарелках и разогревать и только после этого добавлять. Я думал, он как-то вместе готовится, но нет. Первое вообще крышки специально дырки, чтобы можно было как через дуршлаг воду слить. Ну, в общем, вот такая вот ерунда получилась. Все при лапше. Ты, что, ты ешь? По-моему, злата самая интересная на самом деле. Она вареная, потом чуть-чуть поджаренная <laughs> получилась. Ну, у вас плюс-минус обычная, да? У меня тоже вроде как обычно, но с двумя вкусами. Слушай, я думал, там будет такая должна... перегородка и два разных, совершенно Это два разных лапши. Оказалось, такое более-менее все похожее. Ну ладно. И мне оказалось некуда кинуть яйцо. Мне у меня по, по технологии воду слить надо. <смех> ну что, приятного аппетита. Такой вот прикол. А, напиток с шариками, которые не пролазит через трубочку. <смех> В общем, детям, ну так себе. Злате вот понравилась вот эта вот, сырная тарелочка, да, и самые лучшие макароны из Сигур. Мне даже больше всего злательно понравилось сыром. Ну, в общем, дети так себе не очень поняли. А, тебе как? А давай вот мы придумаем какой-нибудь, мы это периодически же и пробуем разную еду, придумаем какой-нибудь рейтинг. А, по, по Гордону Рамзи. Сколько Гордонов ты дашь за этот ресторан? Я думаю. А, из десяти. Из да. Я думаю, Гордон бы вообще сюда даже не посмотрел, не то чтобы не зашел. Я наелся, откровенно говоря. Но так. Мы наелись, но еще куча всего осталось, я Потому что порции большие. Но я хочу сказать, что мне кажется, такое вот это больше как экскурсия на разок. То есть ну, в спокойной обстановке дома оно, наверное, вкуснее. Оно в рекламе выглядит все прям... Все такое яркое, аппетитное, они что-то так мелко режут, все смешивают, наливают, так, м -м -м, все чавкают. Ну, прям вообще в рекламе выглядит все круто. А тут ушло в столовки, блин, варишь, все пригорело. Понятно, что насыпали, то не то. Да, одно было. так готовится, другое по-другому, третье по третьему. Мне очень это не очень понятно с первого раза не очень разобрать. Возможно, со второго раз заходишь, уже понимаешь. что как бы разная лапша, по-разному готовится. И вот тебе надо взять вот такую старелочку. Один раз прикольно. Вот реально чувствуешь себя как в каком-то вот таком вот развлекательном центре. Ну и по Гордону Ранзи. От одного до десяти, сколько Гордонов ты выдала? Я дам ботинок Гордона. Ботинок Гордона. Ну и мы не могли оставить вас, дорогие зрители, без подарка на традиционный еженедельный розыгрыш. Само То, что собой. нам понравилось больше всего. Одну, может парочку. Раз в неделю на этом канале, как вы знаете, мы проводим домашние посиделки в прямом эфире, где общаемся с вами, отвечаем на вопросы и заодно разыгрываем мне какой-нибудь подарок. Желательно, из последнего выпуска для наших спонсоров-топ-донатеров. Ну и, соответственно, раз мы были, как говорят, в самом большом магазине лапши в мире... Мы будем разыгрывать вот такой набор из трех видов лапши, которая нам понравилась. Ее ела злато, сырная. Вот ну, я, вот... ее на самом деле съели ели все. Да, ели все. Она всем понравилась. А, куриная. Это корейская все лапша, да, у нас получается? Ну, корейская. Куриная и какая-то вот с черным соусом, спайси. Э, все три нужно не запаривать, а именно варить и поджаривать. Ну и себе немножко лапшички взяли. Самый большой в мире? А, Где-то в рекламе видел. А, окей. Самый большой в мире. Немножко шопинга. Нашли альтернативу кроком. А, да. В общем, а стоит сколько? 315. 315. А у кроков такие сколько? 2,5. Отличная цена. Мне очень нравится. Злата выбрала себе черное. Молодец. Uh -huh. Злато любит черный. А я прям что-то ничего себе не выбрал. Давай выбери что-нибудь. На 400 бат взрослую стоят. Покажи, я не верю, где цена. 425 Желтые. Желтые. Желтые? Ну, мы сделали еще на проверку несколько кругов по этому торговому центру. Оказывается, это просто огромная барахолка. Просто километры шматья всевозможного. мужского, женского, э, для Альказар шоу даже какой то там было. Купальники, пиджаки, футболки, штаны. В общем, если кому-то надо прикупиться одеждой, то хорошая альтернатива рынкам. Да? Торговый центр рынок. Да, с кондиционером. С кондиционером. Но здесь выбор намного больше, чем там, Нет, в Тайском он... аутлете там, да. и так далее. Он немного другой здесь. Какое-то такой... все народное. Я тоже хотел это слово сказать. Какое-то все народное. Барахолка, да. Ну и думаю, цены здесь тоже соответствующие. Но, правда, ничего не купили. Нужно много времени, чтобы все это обойти. Но как вариант на заметочку. А называется торговый центр Union Mall. Вот за это я не люблю Бангкок. Здесь можно каких-то несчастных 10 километров ехать час. Мы в отеле. Отель называется Амалах. Где монах? А, где, где монах? Потащили. Как дур не с Такой вот у нас чемодан на пятерых. Да. О. Ну вот такой вот номер. А, а, а? На нашем номере покажу они одинаковые, двухместный. На фотографии вообще номера была длинная кушетка и мы думали на нее даже Кирилл может влезет. Какая-то другая стоит, другая модель просто. Рабочая зона, это хорошо. Холодильник, водичка. Здесь что, сейф? Фен. <съех> сейф заблокирован. Вешалочки, о, зонтики какие, трости даже, Ты смотри. Здесь туалет-душ, раковина, туалет, душ. Небольшое, компактное план эвакуации. Все работает, но и есть балкончик, балкончик совсем маленький. На нем живет кондер Ну, вид куда-то просто во дворы. ничего не видно утром покажу место для хранения чумаданов чековьечек ну в общем хорошо два номера взяли я смотрел сначала номера которые ну там с большим множеством кровати там большие там с, с дополнительной спальней дополнительными кроватями и так далее но все они достаточно дорогие а те что в нашем Ценовом диапазоне там 2000 бат за ночь Они ну, такие совсем Совсем стрёмные <свес> Совсем дешёвые Это нормальный вариант Заплатили 2120 бат За два номера с завтраками Доброе утро Хотел посмотреть как там За окном На балконе о! Хорошо. В городе-то в стороне там шумит, там где-то дорога. Проходит. Просто дворик небольшой. А чё китайский Новый год что ли? там эти, -ду -ду -ду -ду -ду, барабаны вот это вот. А реально вон они пошли. Какой-то у них утренний обход, может как это, по всему Таиланду монахи с утра ходят, так здесь уже недалеко китайский квартал Может здесь по утрам ходят, это, благословляют бизнесы с этими лювами. О, мы со своей колбасой ездим На завтрак Ура, гуд кэт Помните такой на выставке видели? Она была красивее раскрашена Электромобиль Под котика была разрисована Машина называется Good Cat Хороший котик В завтрак у бассейна а, Ну вот, здесь бассейн А здесь завтрак Привет, Приятного аппетита Спасибо Завтрак 2 бата стоил А действительно, там на букинге Было две стоимости за этот номер с разницей в 2 бата С завтраком и без завтрака Получается, завтрак 2 бата. Бассейн. Ну, у бассейнах мы наплаваемся уже. В на Пукете, я думаю. В Бангкоке не хочется. Ну и пока все завтракают, выложу свежее видео. Опубликовано. Ура, мы тревел-блогеры, путешествуем и снимаем, и монтируем на ходу, а не сидим в Паттайе. На следующей остановке нам на самом деле ехать всего лишь 4 минуты, встреча с, с друзьями, передать гостинцы, дети там пообщаются. Красота какая, птички поют. Привет! Привет. Как вы? Раз Раз да. приехали показывать новый дом у Лиха. ха ха Каждые три месяца новый дом. Сказали, не будьте Мы вам торты не привезли, не Пряники привезли. Пряники и чай, Ну, пряники вкусные, у нас дети их за убитки уплетают. Это местное потайское производство. Вот, кстати, на заметку вашей знакомой, которая хлеб печет. Ага. Вот, расширение ассортимента, пряники. Да, кстати, она <с сейчас она куличи сделала. Такие понетони в виде. Ну, стиль понетони вас. Ну, несколько часов провели в гостях, и не хотелось уезжать. Очень приятное общение. Это, если кто не знает, у нас часто видно в чатах, на прямых эфирах. А, семейка Ха, Оля и Рома. Вот, а, наши хорошие друзья уже, уже теперь, можно сказать, а, есть в к ним в гости. И вот как раз у Тани на канале а, было видео с их предыдущим домом. А, показывали, какой дом можно арендовать. Семиэтажный в Бангкоке. Вот ссылочка, если что, тут где-то есть. Дальше наш путь лежит в Куахин. Ехать примерно 3 часа, трасса будет достаточно загруженная, ну, поскольку она одна. Кто будет ехать по этому направлению, будьте готовы. С другой стороны, здесь много различных остановочек. Но об этом, пожалуй, в следующем выпуске. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И напоминаю, все полезные ссылки у нас традиционно в описании. Пока!